Привет ребята, добро пожаловать на канал Прямо сейчас буду начинать свою торговую сессию и первую свою сделку хочу открыть по инструменту Уни стакане спота у нас есть крупная плотность на 382 тысячи монет И часто задают вопросы Когда ты понимаешь, что нужно заходить в разбор плотности А когда ты понимаешь, что нужно заходить от этой самой плотности Сейчас ребята, самая лучшая возможность отрыть сделку от плотности Потому что мы находимся максимально близко около нее И пока что цену, вот единственное что удерживает, это как раз таки это плотность. Если этот объем вот прямо сейчас будут разбирать, пойдут какие-то крупные продажи, у нас пойдет хороший пробой. Но опять же, пока такого не происходит. Я наблюдаю, я смотрю за стаканами и вижу то, что у нас здесь есть активность. У нас преобладают пока продавцы, вот они идут, вот видите, маленькие-маленькие продажи, но все равно активность уже на продажу в целом есть. Далее я просто наблюдаю за графиком биткоина, я тоже вижу то, что биткоин на данный момент у нас снижается, уже мы видим разницу между фьючерсами и стаканом спота то что здесь удерживают 8,7, а здесь мы уже опустились в 8 694 во всяком случае я себе на графике обозначил минимум который у нас там два или три дня назад был вот тот самый минимум возможно за этим минимумом у нас есть стоп лоссы на которых мы сможем получить первый импульс во всяком случае буду заходить в позицию когда мы уже от этой заявки оставим примерно 10 процентов то есть когда останется примерно 30 тысяч по объему там я начну заходить просто по рынку а эти заявки отложены у меня стоят для чего ну в тот момент есть допустим уберут эту плотность в любом случае у нас здесь есть стоп-лосс за этой плотностью и на этих стопах я хочу получить импульс ну а дальше просто загоняем стоп-лосс без убыток и наблюдаем за ситуацией вроде все вам рассказал по самой сделке. хочу вытянуть ну не знаю долларов 100 было бы неплохо заработать с данной ситуации пока возьму еще добавлюсь в отложку вот в этом вот месте пока что держится мне не дают опуститься эту сделку я сразу публиковал в телеграм-канале длительное время ребят не торговал вон 4 августа уже не торговал но ну, потому что мы ездили с девушкой отдыхать на природу там палатки стали короче рыбу ловили просто круто проводили время там я еще и девушку на дайвинг свозил и свозил ее на прыжок с парашютом короче реально просто для души отдохнули и порой так Нужно жить, потому что целый день ты там работаешь, вечно распыляешься, знаете, всю жизнь так бежишь по факту за этими деньгами, за работой, а настоящей вот той жизни даже не замечаешь. И когда ты вот задаешь себе вопрос, сколько там часов в день ты живешь, и порой даже удивляешься, то что сколько времени мы на самом деле тратим вот на настоящую жизнь. Так, ребята, дальше наблюдаю, пока вот, сами видите, идут небольшие продажи, но это не те продажи, которые нам нужны, я думаю, это четко видно по кластерам, когда вот в кластерах начнет забиваться там 13, 20, 30, такие вот быстрые большие продажи, Тогда, собственно, и надо открывать позицию. Пока за этим всем надо наблюдать. Здесь есть какой риск, в том плане, что может пойти какой-то импульс, нашу отложку может задеть, да, а тут не начнут разбирать объем. В таком случае лучше выйти, потом перезайти, чтобы уже не пересиживать какие-то возможные убытки. Хочу тянуть максимум вот до этого вот уровня. Здесь получится примерно 2%, 1,8%. Но я буду закрывать позицию уже примерно 1,2%. Я бы хотел уже полностью на нем зафиксироваться. Почему так? Потому что просто... Сумма будет нормальная, то есть 100 долларов сделки мне вполне нормально. Решил временно понизить рабочие объемы на бирже Binance, перевел часть средств на биржу Babbit и тут также торгую, только тут уже торгую без стакана, тут более такие позиционные сделки. Открывал вот сделку по монете Fitway, дает пока 1200, почти 1300 долларов еще утром давалось, вы понимали там 2500. Планирую с этой сделки забрать, давайте с вами посмотрим сколько, не знаю, уверен ли заберу, но во всяком случае у меня уже стоп лосс стоит без убитки, поэтому есть. Если я и закроюсь уже в 0, ну, э, как бы окей. Если получится забрать то, что хочу забрать, будет вообще пушка. Хочу закрывать позицию на отметке в 0.16 за монету и получится чистыми 9000 долларов. Будет ли такое непонятно, это 1000% к моим инвестициям, я вообще в этом не уверен, да, но теоретически это может быть. Почему это может быть? Потому что по фитфайтам там 15 августа запускается майнет, то есть по факту там они уже должны что-то решать с приложением, плюс они запартнерились с USN болтом это там самый лучший бегун в мире поэтому по фитваю я ожидаю вот какого-то роста там до 15 августа возможно э, за счет вот этих вот самых новостей там 20 какого-то числа опять будут какие-то разлоки поэтому возможно перед разлоками будут немного гнать цены будет ли так это непонятно Главное, чтобы сейчас тоже биток там не чудил всякую ерунду не делал не чихал поэтому возможно и твитвай что-то может такое интересно показать но опять же за этим всем надо наблюдать тут это все вот так вот на ходу быстро не решается. Также давайте покажу монеты, на которых я сегодня собираюсь торговать. Это монета EGLD, но опять же она уже пробила этот уровень, который я хотел торговать. Поэтому убираю со своего, грубо говоря, списка. Дальше монетка HBAR. Тут я хочу в пробой уровня сопротивления попробовать, если сегодня дадут SFP, здесь я хотел в пробой вот этих вот уровней и серии уровней, поэтому сейчас можно наблюдать, плюс я смотрю, тут какая-то плотность на продажу появилась, возможно можно будет ловить какой-то пробой, монетка Uni очень хорошо поджимается к уровню поддержки, это то, что мы с вами сейчас прямо собираемся торговать, монетка вот тут мы уже пробили уровень поддержки поэтому я убираю со своего списка и монета уфи это тоже последняя монетка которую я сегодня хочу торговать тоже мы уже стопы сняли поэтому эту монету я тоже у себя убираю получается sfp осталось и монетка hbar в пробой уровне сопротивления возможно на протяжении дня там поменяется как-то ситуация но обычно я если проснулся отобрал себе монеты если больше там не вижу каких-либо ситуаций все я больше никуда не лезу поэтому прямо сейчас возьму еще SFP, открою на отдельном мониторе, обычно ребята, как это все у меня происходит, я открываю график, потом я смотрю уровни и как вы видите, эти уровни мы уже все подбили. то есть я беру по самым минимумам, выставляю вот эти вот уровни поддержки, почему по самым минимумам, да потому что именно за этими уровнями у нас возможны стопы, на которых мы получаем первый импульс и благодаря чему мы можем сразу выставиться в безубыток, дальше тут у нас вот это вот последний минимум который я вижу, но опять же этот минимум выглядит довольно-таки размазанный из-за того, что вероятно тут был уровень поддержки, и тут мы просто, так скажем, брили шортистов. Тут у нас вот есть четкий уровень, мы его пока закололи. Опять же, точка входа тут уже становится непонятной, размазанной. Можно заходить просто где-то вот тут на обновление, либо просто наблюдать как-то. За активностью в стакане По инструменту SFP уровень распилили Никакого толкового импульса не было По уни до сих пор наблюдаю Тут появляется какая-то активность Потихоньку разбирают эту плотность И хочу вам, ребята, напомнить то, что при регистрации По моей реферальной ссылке вы получаете максимальную скидку На торговую комиссии которая только возможно. Вот вам для примера один мой торговый день Здесь я отдал на комиссию 50 долларов Когда-то я могу отдать примерно столько, сколько заработал Иногда даже могу отдать и больше Есть там какие-то запильные дни Поэтому вы получаете скидку вы просто экономите на этих комиссиях платите меньше самой бирже там где открываете э, свои сделки Так, ребята, пошла активность, пошел первый импульс, можно сразу выставить стоп-лосс примерно вот в это вот место и наблюдать, как у нас будут дальше разбирать. Как вы видите, вот уже полностью идет разбор, идет хорошая вот прям, вот все, что нужно, я так понимаю, это и так понятно, осталось буквально уже мелочь, и я открылся от ложкой, конечно, ее не, не совсем красиво открыла, но, во всяком случае, ее открыла. Сделка закрылась, а почему так мало, я заработал, я не понял, ребята, почему так получилось. С этой сделки заработано 50 долларов однако я планировал заработать в два раза больше сейчас сижу разбраюсь нахожу в чем проблема и вот на бирже Binance у меня здесь стоит десятое плечо обычно у меня стоит по умолчанию 20, -е. это я не учел поэтому зашел объемом в два раза меньше своего рабочего объема и то получается сделка отработана здесь очень хорошо взяли мы движение которое с вами и хотели зашли четко никаких там этих не было 1 и 2 процента взяли должно было быть идти плюс 100 ну по итогу плюс 50 ну как бы, ну, тоже нормально. Кто-то за 50 долларов работает несколько дней, а мы тут вот буквально 1-2 минута за 2 минуты просто взяли вот такое вот красивое движение. Надеюсь, ребят, понятно, как брать пробои Не знаю, буду ли сегодня еще отрабатывать какие-либо ситуации. Я думаю, вы сами все видите по рынку. Открываешь просто монеты, все они вроде ходят за битком. У меня вот был обозначен h бар, но я сейчас уже не особо его хочу лонговать, потому что как бы тоже рынок весь летит. Инструмент уни мы уже с вами отработали, поэтому можно убирать, ну, думаю, вроде понятно. Все, ребят, на этом, наверное, буду заканчивать видео ролик, потом напишу уже отчет Телеграм-канал, больше, наверное, торговать сегодня не буду, ну, потому что зачем высасывать ситуации с рынка, там, где их по факту нет, будете потом получать минуса на тупых ситуациях, будете отбиваться, но ну, зачем это все? Если на Байбите закроется все окей, будет вообще пушка, как бы да, тут у нас 50, на бирже Окикс там еще у меня открыты позиции, на Хобби у меня открыты позиции, то есть везде вот так вот по чуть-чуть где-то что-то компенсировать, где-то шарты, где-то лонги. Короче, надо держать просто баланс. Я уже, знаете, тоже настрадался как-то на прошлом своем опыте, там, когда были какие-либо минуса, то сейчас я уже как-то так более-менее грамотно между биржами этим всем стараюсь управлять. Ну, конечно, когда-то получается, когда-то не получается. Трейдинг – это штука такая, где надо за всем этим следить. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра и всем пока.